Да. Оказывается, ай, болит. То есть доктор у меня болит, спасай меня. Представляете, мы даже не знали смысл. Вы, а это великолепно. Сколько вам было лет, когда вы узнали смысл. Так же, когда я мой э, э, мой до дыр. <связывается> это вот кто-то, Михалков написал? <связывается> кто там? Чуковский. Чуковский там, да. это. Маршак, все эти да. детские писатель. Лучше, вот лучше бы их не было. Конечно, да. писатель. <связывается> мой до дыр, я так и думал, что это мыло какое-то. Да. Оказывается, мыть нужно до дыр. То есть ты, мальчик или девочка, да. умывайся. Мой себя до дыр. Но это ну это же кощунственно. Но это просто опасно для здоровья. Да, зачем? Мыть до дыр. Так это прошло лет 10-15, пока я понял. Uh -huh. Я думал, мой до дыр это вот название какого-то мыла. Uh -huh. болит, собственное имя доктора. То есть не надо голову морочить детям. Не надо. И красная шапочка. Все, чё я понял, она, все. А что она пошла в лес? Вот. Зачем пошла? Зачем короткую вот юбку одела? Я ждал, что вы до нее зачем? доберетесь. До нее? А почему бабушка в лесу живет, а не с тобой в городе? Вот. Это развал семьи. Это да. перо какое-то. Владимир вы позвольте сейчас секрет. Норвежский перо. Вот он а написал. Давай, мы сейчас так. Раз, доберемся шаг. до мальчика с пальчиком. Одень. Да. Это Маша и медведь. Что и это? Кто тебе решил залезла на горб медведю и мешаешь пирожки кушать? Медведь голодный, она говорит, я вижу тебя Миша, Миша. позвольте мне... Миша добрый, ласковый Миша, Позвольте Что? Позвольте задать вам вопрос. Вот вы рассказали детские сказки. И вот фотография, как вас поздравляет ваш сын и внуки ваши. Вот Ребята. Да, да, да. Как зовут ваших внуков? Саша и Сережа. Саша и Сережа. Вот вы, как дедушка... Вы разведчивали миф о красной шапочке, про... Вы какие им сказки рассказывали? Значит, никаких сказок. Правильно. Я их все время только... Я их спрашиваю, кем хочешь быть? Да. Маленькие были. Да. Гаишником. Почему? А вот он дядя машет палкой, и все останавливаются. Да. Прошло несколько лет, лет пять. Так. Кем хочешь быть? Депутатом. Почему? А вот тебя показывают, ты говоришь, вот мы тоже хотим. Так. Сейчас уже все. Уже, Опять так, гаишниками все. решили? Не надо, не надо. Пусть... К... А кем ребята будут? Кем ну, ребята будут? Я думал, математика, там, точные науки. Нет, гуманитарий. гуманитарий. Кровь сказывается. Конечно... Исторический факультет, Принкрасно. мировой политики, там, политология. Ну еще пусть думают, но... Слишком уж честные, чистые, такие, спокойные. Это, мне кажется, надо как-то их работать. А, странно, а пусть это... идут работать! Правильно! Ресторан мыть посуду! Мужчина вот. монтаж! Хватит! С лесарем! На завод! Да? Поехать вообще подальше!